Добрый день, меня зовут Зайцев Алексей, я один из топ-лидеров компании NSP, и сегодня я вам покажу маркетинг-план компании. Один балл, а в NSP есть балловая система начисления доходов, равен 1,35 доллара. 35 сотых это представительские и налоговые расходы. По выплате 1 балл равен 1 доллар. В NSP есть три основных части маркетинг-плана. Первая часть – это ступенчатая часть. В NSP есть четыре ступеньки. Она может быть как накопительная, так и ускоренная. Человек, который подключился к компании – это ассистент. Ассистент получает 5% только с личного объема. Накопив 100 баллов, ассистент получает 5%, это 5 долларов. Если человек накопил 90 баллов, то компания ему начислит деньги только тогда, когда он накопит 100. Ассистент не получает дохода с привлеченных ассистентов. Он потребитель. Следующий статус – это консультант. Консультант получает 10% с личных покупок. То есть он купил, например, продукции на 100 баллов, ему назад вернулись 10 долларов. И он получает 5, либо 10% с ассистентов. Если он, если он в прошлом месяце а, был ассистентом, потом консультантом, потом ассистентом, потом консультантом, то ему платят 5% с ассистентских групп. Если он был консультантом, и подтверждает свой статус, то ему платят 10% с ассистентских групп. Чтобы стать консультантом, нужно сделать накопительный объем 500 баллов, либо два месяца подряд сделать объем по 150. Сложного в этом ничего нет. Следующий статус – это менеджер. Менеджер получает 15% либо 20% с личного объема, Если он находится в плавающем статусе, то есть либо менеджер, либо не менеджер, то он будет получать 15% с личного объема. Если он регулярно закрывается менеджером и продолжает сохранить свой статус или расти, то ему компания платит 20%. С консультантских групп менеджер получает либо 5%, либо 10%. С ассистентских групп менеджер получает либо 10%, либо 15 процентов все зависит от того подтверждал ли он свой статус в прошлом месяце если человек подтверждал свой статус в прошлом месяце компания человеку платит повышенный процент сети для того чтобы стать менеджером нужно накопить всей своей сетью 3000 баллов либо 400 баллов сделать три месяца подряд то есть три месяца подряд вы делаете 400 баллов и вам присваивается на третий месяц статус менеджера. Лидер. Следующий статус. Лидер получает 20% с личного объема, либо 30% с личного объема. Точно так же это зависит от того, подтверждает ли лидер квалификацию свою или не недоподтверждает. Просто есть льготные условия подтверждения, но когда человек нормально подтверждает свою квалификацию он получает повышенный процент лидер получает с менеджера 5%, процентов с консультантских групп он получает 15 процентов с ассистентских групп он получает 20 процентов чтобы стать лидером нужно накопить 6000 баллов либо сделать 800 баллов три месяца подряд Первая часть маркетинг-плана на этом закончилась. Как только ваш менеджер, который у вас был в первой линии, или во второй, или в третьей, становится лидером, вы получаете с его группы не 5%, а согласно маркетинг-плану 8%. То есть вам выгодно растить лидеров. Если вы делаете боковой объем небольшой, то есть у вас была одна веточка, например, вы делаете боковой объем 500 баллов, то есть меньше даже, чем нужно для лидера, делайте менеджерский боковой объем, то компания вам все равно платит с лидера первого поколения 8%. То есть вам в любом случае выгодно выращивать лидера, даже если он вас перегоняет по статусу. И, например, если а, он подключает тоже человека, который становится лидером, то вам компания, если вы делаете боковой объем 500 баллов, выплачивает 6%. Если же вы Работаете с потребителями более активно и делаете групповой объем сбоку, без основной ветки, полторы тысячи баллов. То компания вам платит не 8%, а 11% с первой линии лидеров. Не 6%, а 8% с первой линии лидеров. Также, если вы становитесь лидером-консультантом, это выращиваете три ветки. Это уже следующий статус. У вас включается оплата третьего уровня лидеров с которого в случае, если у вас боковой объем 500, то есть совсем маленький, и вы не работаете с потребителями, то вам компания платит 4%. Если вы делаете 1500 баллов бокового объема, то вам компания платит 5%. Я думаю, есть существенная разница делать больше работы и приглашать больше потребителей, так как у вас есть реальная разница выплаты в сеть. Давайте рассмотрим маркетинг план более подробно. Чтобы рассмотреть его более подробно, нужно просто знать немножко статусы компании и в этом немножко ориентироваться. Если вы вырастили три лидера первого поколения, то у вас есть оплата с трех уровней. Ваш статус называется лидер-консультант. Если вы вырастили пять лидеров первого поколения, то ваш статус называется лидер-менеджер. Вам включают оплату с четвертого уровня лидеров. Это будет дополнительные 2% в любом случае. И на этом этапе не все. Как только вы вырастили 5 лидеров первого поколения, компания вам начисляет помимо процентов с сети дополнительный 1% с любого уровня лидеров. То есть отсюда вы получаете с первого уровня уже не 8, а 9, отсюда не 6, а 7, либо не 11, а 12, а 12. То есть компания платит вам плюс 1% со всей сети, начиная с первого лидеров и далее. Как только вы выращиваете 7 лидеров первого поколения, появляется дополнительное требование 30 тысяч группового объема семью поколениями лидеров. Статус ваш называется директор-ассистент. Директор-ассистент включает еще дополнительный уровень 2% тоже в любом случае, и плюс дополнительно 2% со всей сети. Как только вы выращиваете 10 лидеров первого поколения, и групповой объем с семью поколениями будет 60 тысяч баллов, ваш статус называется директор-консультант. Вам компания приплачивает еще дополнительно 3% со всей сети и включает еще один уровень лидеров тоже 2 процента как только вы выращиваете 15 лидеров первого поколения групповой объем семью поколениями составляет 120 тысяч баллов ваш статус называется директор менеджер вам платит компания плюс 4% процента со всей сети и плюс седьмой уровень лидеров один процент и финальный статус член совета директоров 20 лидеров первого поколения вы выращиваете групповой объем семью поколениями 250 тысяч баллов ваш статус называется член это директоров вам компания платит плюс 5 процентов со всей сети дополнительно есть лишь нюанс что если 11 директоров вырастил под собой ветку лидера-менеджера, то он получает по этой части маркетинг-плана разницу процентов. Не 5, а разницу между 5 и 1. То есть он получает 4%. Соответственно, если э, директор-менеджер вырастил директора-консультанта, то он получает разницу 4 и 3%. Соответственно, 1% дополнительно с этой сети. То есть, этот процент не фиксированный, этот процент как флаг, который передается. А вот этот процент – это фиксированная часть, которая не меняется она все время. Вот это, в принципе, весь маркетинг по NSP.